Привет, друзья, меня зовут Эрик Шоков, и сегодня у нас пикемов CSGO к предстоящему мажору в Рео-де-Жанейро. Призовой фонд составляет 1 250 000 долларов. Это очень большая сумма и считается рекордом для нашей игры. И как вы знаете, мы постоянно принимаем участие в этих мажорах. То спонсируем виплей, то майнкаст, появляемся на трансляциях, нас узнают. Но сейчас мы решили так не делать. Мы решили сделать что-то интересное на нашем сайте, куда будем привлекать народ. И к нам пришла идея сделать свой пикем. Абсолютно независимы от Valve И понятное дело, сделать его со своими фишками Давайте я вам расскажу про них Вот так выглядит наша вкладка Это те же самые пикемы, которые есть в CSGO Они ставятся абсолютно так же Но есть одно огромное отличие За каждый пройденный этап, а их всего 4, вы получаете Возможность прокрутить барабан Вот он, такая у нас система Вы можете получить случайный нож, тайное, Либо запрещенку, либо премиум, либо лайт подписку Это все у нас для премиум или лайт подписчиков Если же вы не хотите покупать подписку То вы можете это сделать совершенно бесплатно Прокачивая свое достижение на сайте Поэтому есть классная история Вы можете протублировать свои ставки с CSGO у нас на сайте Либо сделать только у нас это уже как вы решите. Так, сейчас я уже могу поставить любую абсолютно ставку. И если она пройдет, если пройдет 5 правильных прогнозов, я смогу прокрутить ленту призов. Но какие команды нужно ставить на проход, сейчас мы узнаем вместе с овердрайвом. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк под этим роликом, потому что пикемы это святое. Сейчас у нас будет 3 ролика по ним. Поэтому также не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить следующие этапы. Уже сейчас мы на пикемах, со мной сегодня Овердрайв, Леха, привет. Да, здорово. Я выбрал тебя не просто так, ты постоянно на Твиче стримишь, играешь, следишь за киберспортом, комментируешь, поэтому... Это не, не самые громкие мои достижения назвал. Расскажешь про свои самые громкие достижения? Самое главное достижение это скаутинг игроков, потом им... Помощь, чтобы они попадали в сильные команды, развивались, становились топ-игроками. Давай топ-3 это... твоих лучших работ по, скаутин... по скаутингу. Mm, наверное, Magic's, Patsy, Сирень. Нормально. Получается, mm, без тебя Team Spirit 5... бы не существовало? Нет, существовали. <laughs> Хорошо, а если говорить про эти скаутинги, ты получаешь роллс за их успехи? Ну, при их трансфер? Ну, да. И получаю какие-то. Ну, ну, то есть, это все обговорено, я не могу это все разглашать. Ну, конечно. Я не получаю за то, что они там выиграют какие-то турниры. Это, это уже, так сказать, не в моей не в моем поле деятельности. То есть, это одноразовый платеж. Все зависит от ситуации. Хорошо, а давай тогда будем возвращаться к <связь> <связь> Так, у нас, как раз, -таки вот, Декстер. И что ты думаешь про этот состав? Что, какие у них есть шансы? Мне, кстати, нравится. То есть с OG интересная история произошла. Они хотели же пикать там и Kinder, там еще каких-то прям тир-1 игроков, но все отказались идти в OG. И получилось, что в OG пошли ну, те, кто оставался. То есть они вот фику Фику, То есть взяли игроков все-таки не из топ-эшелона. Получилось на самом деле даже интереснее, чем было бы, если бы у них все были вот Топеры вот эти страшные. Я, конечно, его не вижу победителем мажора, не вижу его там в топ-5 мира, но состав перспективный. Так, в итоге я оставлю Уджи на проход. Да. А, Тем более у стр... них первый матч против Грейхаунд фавориты ну, 0-3. Да. То есть победа должна mm -hmm. быть у них первая 100%. И прям по дороге идешь, значит, что джи проход, виталите проход. Я, я не верю в проход Виталити. В этом ты не в проход Да, абсолютно не верю. Они играют против Imperial. Я уверен, я буду ставить ставку именно на этот матч, что Империал заберут. Ну, как... это ты фантазер. Взрос... Не, не, не, не. Это и Бразилия, это бразильцы, это фавориты. Ты представляешь, что будет на сцене? Это... Я, конечно, понимаю там поддержку, бразильскую поддержку, это будет нереально. Но я не верю. Все-таки поддержка поддержки, но скилл есть скилл. Как вы понимаете, сейчас лучшее время для ставок, и я вам советую это делать на ВинЛайн. Тем более у меня есть фрибет, который вам дарит до 10 тысяч рублей на ваш баланс. Вы сможете его получить после регистрации на сайте через мою ссылочку, которая есть в закрепленном комментарии этого ролика. Короче, ладно, давай поставим виталити. Э, будем Ега, пока эти, так, ЕГА, ЕГА, ДОДЖ, КЛУДА, конечно, да, конечно, проходит. Это команда уровня легенд, тут даже обсуждать нечего. Вот я вот уверен в бегах, что они никуда не пройдут. У них все время какие-то замены, они отвратительно играют последние турниры, у них нет ни индивидуальной формы, ни игровой формы. Я уверен, что они улетят чуть ли не 1-3. Слушай, ну опять же, я верю в бразильскую поддержку, и у Фурии огромный шанс Фури выиграть их, их Фурии пят... у них унесет. Ну, я даже не сомневаюсь, Фурии их унесет. Я бы пропустил бы также вот этих ребят. Вот на следующую? Да. А я считаю, что они очень переоценённые. Я, я говорю про то, что пропустил бы их и не ставил бы вообще. А, ну да, я их тоже бы не ставил. Хорошо. А, а... Маус. Маус, на мой взгляд, да. Ну хотя Моуза ну, как раз могут поплыть от разильска. Если они будут играть против бразильцев Они могут поплыть из-за поддержки Потому что молодые игроки да, Ликвид... давай, давай вообще представим, а кто сейчас фаворит этого мажора Я, честно говоря, ставлю Ликвид, Виталити Ну конечно будут болеть за Спирит Им вполне по силам выиграть турнир Вот идут и абсолютно согласен Я искренне верю в Спирит Они были близки э, на Морали На прошлом, как я помню и... Но сейчас другая команда я понимаю, но они улучшили состав, мне так лично кажется Водоров очень сильно играет Он хорош, он хорош а, я, yeah. я бы, наверное, пропустил бы Маус в своем Mouse, прогнозе Маус, ну, как хочешь 9Z точно нет это самая слабая команда из э, Латинской Америки. Ну, слушай, И... вот то, что они выигрывали 2. Это Best of 1. Э, да, Best of 1. Ну, Best of 1 здесь тоже же будет. Поэтому я бы. Э, сейчас есть частый прогноз на 0-3 эту команду. Я бы не сделал бы так, учитывая нет, то, что они нет, выигрывают. Нет, они 10 путов не 0-3. Да. тем более у себя это не 0-3. Геймер Легион у меня без. Э, ну, я поставил на 3-0. Это команда, которая может сыграть 0-3, а может сыграть 3-0. А может уйти в 2-2. То есть это такая команда, которую не жалко потратить на нее 3-0, но жалко потратить проход. Я вот так скажу. Я, я советуюсь, посоветуюсь в этом плане с тобой и сделаю это. Да. Потому что, ну, опять же, от первого героя очень много чего зависит. Они могут просто поймать кураж после легкой победы. Ну состав у них слабый, геймер-легион. То есть тут... Нет, Слушай, ну... конечно, ну... Он, для легенд он слабый, но мало ли что. Так. Ну, ну на опыте, да, да, на опыте. Они сейчас в полном порядке. Они... Были опасения, что Норберт и Фейм не потянут этот уровень, что если они даже и потянут уровень, им будет сложно подстроиться под игру Джейми, но вот с каждым турниром они прибавляют и прибавляют. Ну, из бразильцев я бы Фурию ставил. Фнатик, я вообще не знаю, что они сейчас творят, но Клауд, Фнатик тут очевидно, что... Тут не очевидно. Тут вообще ничего не очевидно. Фнатик — это такой вообще этот код в мешке. Они могут разорвать кого угодно, могут проиграть кому угодно. Они могут вылететь, выйти 3-0 совершенно спокойно, а могут э, не выйти вообще из группы. То есть эта команда у меня точно на проход стоит. Хорошо. А, получается... Да, я, я повторю этот ход. Тут на... надо выбирать Маус uh, Imperial Nation. Тут только так. Маус Imperial Нейшн. Ну, две... Да, я выберу тогда oh. в таком случае, Маус. А, и у нас остается 0.3. Это либо они, либо они. А... проиграли у себя этим AHC. Они у себя проиграли. Я думаю, что тут они тоже должны проигрывать. Ну, не то, что должны проигрывать. Просто они там... Это такой уже КС. Ну, это, вот это рандом. рандомно. Это либо одни, либо другие. Ну, допустим, игра Грэхаунт и Монголы. Кто выиграет? Какие шансы? Ну, в, в азиатском РМР выиграли Монголы. Мне кажется, Монголы похладнокровнее. И они как-то справятся с давлением. А, слушай, ладно, ладно. Эм, давай попробуем сделать так. Ну, в целом, вроде, выглядит все очень выигрышно. Ну, 5. не проблема, я думаю, тут по-любому, даже если мы ошиблись, там, например, Мауза не пройдут или еще чего-то, у нас там Клауда Vitality, Клауда, OG, Outsiders и Fnatic это стопудовые эти наши проходчики. Да, хорошо. Я нажимаю Update Pix, и мы делаем свои пики. Все, у нас есть. Кстати, а мы, я тебя сейчас слушаю максимально. А какая у тебя медалька за за прошлого? Ну, и, ну, там единственная тема, что я оставил спирит на победу. Потому ага. что по-другому не мог. А так все правильно шло. То есть золото. Ладно, э, ну прогнозы есть. Посмотрим, что будет 9 дней до начала. Точнее, 8. Будет интересно. Так, ну получается, фурия сюда. легион э, 3.0 и Грейхаунд на 0.3. Я обновляю прогноз, делаю полную копию, потому что уверен в этом. Нажимаем «Овныть прогнозы», и теперь я захожу в «Испытать удачу» и ожидаю окончания этапа. Как только он проходит, если я отгадываю 5 этапов, я получаю свою прокрутку и, возможно, нож. Ссылка на сабишоки в описании, попробуйте, пожалуйста, это классная история. Если вы не хотите покупать подписку, вы можете просто получить свою новую медальку, достижения, которая будет у вас на проекте в вашем профиле. Спасибо большое всем, с вами был Эрик Шоков. С овердрайвом мы запишем следующий этап, как только он будет доступен. Всем спасибо и всем пока, друзья.